здравствуйте дорогие друзья зрители подписчики с вами астролог марина скади подписывайтесь на мой канал если зашли впервые чтобы больше знать об астрологических событиях сегодня поговорим о полнолунии в водолее 24 июля в 537 по киевскому времени это полнолуние очень важное она является одним из четырех ключевых полнолуний года то есть это те которые происходят в фиксированных знаках – в Тельце, Льве, Скорпионе и Водолее. Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны. Напряженный аспект оказывает влияние на общий эмоциональный фон, создает специфическую внутреннюю атмосферу. В это время жизненно важно держать баланс и сохранять равновесие. В ближайшие две недели после полнолуния – мы будем под влиянием энергии знака водолей. Поэтому, чтобы притянуть гармонию в свою жизнь, будьте оригинальны, проявляйте свою индивидуальность, общайтесь, встречайтесь с друзьями и единомышленниками. И, конечно же, получайте новые знания, осваивайте интернет-пространство, проявляйте активность в социальных сетях.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 К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития. По принципу аналогии полнолунию соответствует энергия Марса, то есть это огромная сила и ресурсы. Планета активности, силы, воинственности. Марс способствует повышению работоспособности. В полнолуние эту энергию необходимо реализовывать в физических действиях направить в русло созидания, иначе нереализованный потенциал может проявиться негативно в виде обид, капризов, критики, претензий. Полнолуние в водолее объединяет людей, очищает ментальную сферу, так как воздушный знак водолей отвечает за наши мысли и мечты. Этот знак является всепроникающим, и его воздействие проявляется во многих сферах нашей жизни. Негативному мышлению способствует транзит Черной Луны по Близнецам с 18 июля 2021 по 14 апреля 2022 года. Посмотрите, пожалуйста, видео на моем YouTube-канале, ссылка в закрепленном комментарии. В это полнолуние многие люди могут избавиться от сформированного на тонком плане, но еще не проявленного на физическом негативного будущего. Знак водолея связан с постоянным движением. Он символизирует циклическую активность, непрерывные изменения и инновации. Водолей управляет общением и взаимодействием людей в группах. Энергия водолея связана с группами людей, с коллективами. Она является объединяющей и коммуникативной. В этом знаке проявлены энергии служения, группового сознания, работы на благо общего. Эгоизм льва, противоположного знака зодиака, сменяется в водолее альтруизмом служения. В водолее проявляется красота групповой жизни, осознаются групповые интересы и появляется сознательная ответственность индивидуальности перед коллективом. Поскольку полнолуние в водолее имеет огромное влияние на будущее, то в этот день особенно благоприятно очищаться от негативных ментальных программ. Нужно наполниться позитивными ожиданиями, чтобы будущее было сформировано правильно. Полнолуние — это период максимальной психической активности человека. Эмоциональная сфера доходит до крайней точки накаливания. Для духовных дел это время максимально благоприятно. Оно способствует самоуглублению, осознанию глубинной сути многих вещей. Сделайте в это полнолуние благой жест, акт милосердия, и вам непременно повезет в ближайшее время. В полнолуние 24 июля появляется возможность выполнить множество дел. Однако важно быть последовательными, чтобы исключить ошибки и неточности. Ведь черная луна вошла в знак Близнецы, и она искажает информацию. Спонтанные решения, спешка в делах, авантюры. Все это может ухудшить существующее положение вещей. Задача каждого человека противостоять негативным влияниям, искушениям, соблазнам. Прослушав видео о транзите Черной Луны, вы найдете для себя ответы на вопросы, как вести себя в ближайшее время, чтобы избежать негативного влияния этого транзита. Полнолуние в Водолее 24 июля может давать беспричинные резкие смены настроения, от бурной радости до полной апатии. Поэтому под влиянием этого полнолуния можно спонтанно и импульсивно наломать дров. Старайтесь не затрагивать политические и финансовые темы, иначе конфликты неизбежны. После утомительного дня курите свой дом лавандой или эвкалиптом, это поможет снять нервное напряжение, прогнать лишние мысли и настроиться на приятное. Лавандовое масло оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, уменьшает возбудимость. Полнолуние 24 июля идеально подходит для планирования чего-то нового, построения планов на будущее. Но начинать лучше в новолуние 8 августа или ближайшую неделю после него. Видео запишу по этой теме. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. У кого есть вопросы по личному гороскопу, если хотите понять себя и решить жизненные проблемы, обращайтесь в контакты для индивидуальных консультаций на главной странице и под видео. Каждый месяц влияние любого полнолуния отражается на наших делах и внутреннем состоянии ослабляет наше самообладание, делает нас более эмоциональными и восприимчивыми к внешним раздражителям. Вблизи полнолуния, когда мы максимально вовлечены во взаимодействие с окружающей средой, внутренние проблемы проявляются через других людей и внешние обстоятельства. Но в эти дни стоит помнить о том, что мир и другие люди становятся для нас увеличительным зеркалом с подсветкой и отражает то, что мы не хотели бы видеть в себе. Управитель этого полнолуния Уран. Планета находится в тельце, где имеет статус падения. Решение финансовых вопросов лучше не планировать и отложить на несколько дней. Могут происходить ситуации, которые заставят что-то поменять в своей жизни, обновиться. Хотя поначалу все может восприниматься очень напряженно. Младший управитель полнолуния в Водолее Сатурн движется по Водолею, где имеет статус управления. Хотя находится в напряжении с Ураном, главным управителем этого полнолуния. Вообще, полнолуние 24 июля способно оказать решающее влияние на судьбу. В прошлом... Останется то, что устарело, то, что не способно развиваться, освобождая место для нового и перспективного. Полнолуние в Водолее бывает один раз в год. Помогает людям избавиться от внутренних блоков, противоречий и обрести свободу и независимость, как основные характеристики знака Водолей. Опозиция Луны и Солнца, что является полнолунием, Входит в сильные конфигурации аспектов – повозка и перст судьбы, как вы видите на изображении. Эти конфигурации дают постоянное желание развивать способности, умение находить легкий выход из сложных ситуаций. Достаточно динамичная конфигурация повозка вызывает потребность в коллективной деятельности, учит взаимодействовать с другими людьми и участвовать в групповой партнерской работе, активно проявляя собственные инициативы и таланты. Конфигурация аспектов перст судьбы, в которую входит Солнце, способствует большим внутренним изменениям. Это полнолуние особенно благоприятно для высокоразвитых или сверхчувствительных людей. Вообще, для многих это полнолуние окажется поворотной точкой на жизненном пути. Происходящие перемены могут оказаться и хорошими, и плохими. Чтобы конструктивно использовать потенциал полнолуния в водолее, необходимо чтобы человек по собственной инициативе начал действовать. Возможно, сначала ситуация будет выглядеть не очень привлекательной. Но если вас не устраивает настоящая ситуация, и вы все же предпримете определенные шаги, то сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону и добиться успеха. Но для этого необходимо действие. Энергия просто так не может запуститься. Преодолевая все трудности через изменения в своем сознании, каждый человек может прийти к судьбоносным переменам в жизни. Если изменений не происходит, человека может ожидать возврат к прошлой ситуации, которая часто неприятна. Опять же, это от бездействия, от нежелания выходить из так называемой зоны комфорта. Полнолуние 24 июля требует определенной реорганизации поведения, внесения небольших изменений, приводящих к серьезным последствиям. Друзья, если нужна индивидуальная консультация, если что-то происходит, что вызывает тревогу, обращайтесь контакты на главной странице и под видео. Чтобы не произошло, не впадайте в отчаяние, астрологически можно рассмотреть любую ситуацию и найти выход.